который приехал в Португалию в 17 лет, поступил в университет в Лиссабоне, через год бросил его, пошел работать официантом в ресторан, через год выкупил этот ресторан и вот уже в свои 23 года он третий год управляет заведением на 80 посадочных мест с 15 сотрудниками. Я в Фигире впервые и этот город произвел очень положительные эмоции на меня. Ну, реально очень комфортно. Здесь. В каком плане? А... Первое, мне очень понравилась набережная, да, набережная вид скрещение. на набережной, тут есть все, тут есть река, тут есть океан, тут есть небольшие горы. Мы были сегодня в кафе на вершине горы, там открывается просто фешенебельный вид, да. длиннющий пляж. Историческая часть города, она уютная, есть, угу. а улочки а... не такие узкие, как, допустим, в Лиссабоне на Байше, здесь комфортно быть. Короче, мне очень понравилось. Отлично. Мне интересно твое мнение, почему, например, условному зрителю нашего канала есть смысл рассмотреть Фигиру для переезда э, на ПМЖ? А, ну, мне кажется, это зависит от того, что человек ищет. Вот, э, Фигейр – это более размерный город, э, очень комфортный для жизни. Мне кажется, если я был бы постарше, я бы э, с радостью бы здесь жил. Мне на данный момент больше нравятся большие города, например, Лиссабон. Мне очень нравилось жить в Лиссабоне. Как, ну, так сложилось, что я сейчас живу на фигере. Но все равно ну, летом здесь очень круто, потому что очень много людей, постоянно какие-то события. То есть, подожди, если э, парню там 25 лет, да. то, скорее всего, ему может быть здесь скучно. Да, даже не в то, что в плане скучно, а, ну если человек сюда приезжает и ищет какие-то возможности где-то работать чего-то добиваться это скорее всего будет тяжело потому что здесь выбор небольшой, как бы, небольшой. Ну, не такой большой да, не пор если человек приезжает сюда а, уже с каким-то капиталом да, или с удаленной работой. Да, или с, работы да, или с удаленной верно. работой мне кажется здесь отлично можно жить и как бы ну, все равно есть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 Постоянно какие-то новые места для себя открывать Плюс там, в порту, аэропорт 150 километров Даже или в Лиссабоне Всегда можно полететь куда-то А можешь назвать какие-то цифры? Сколько тут сотрудников? Или я не знаю, ну оборот, наверное, не будем называть вот Или столов, сколько тут посадочных мест Здесь, считаю, у нас внутри Где-то 38 посадочных мест На улице у нас площадка есть на 48 мест то есть, есть почти восемьдесят посадочных 80, мест. Да, О, почти восемьдесят. ресторан. Плюс мы сейчас за последнее время вот что мы очень сильно развились в плане take away mm -hmm. и delivery, и у нас сейчас ресторан очень хорошо начал работать, даже в том, что ну, все закры... все уже открыто, люди продолжают очень много брать на вынос, mm -hmm. заказывать домой. И это ну, добавило к нам, нам к обороту хорошую часть. Какая кухня здесь? Здесь а, вот бургеры делают. Да, здесь бургеры. Американская? Нельзя сказать, что она прямо американская, потому что она адаптированная под uh, португальские вкусы. Например? Uh, это нужно по меню смотреть, там есть, uh, как бы мы ну, экспериментировали, вот, ресторан уже открыт где-то 6 лет. Uh, вот. Потому что ну, и, и не я его открыла. Понял, понял. Да, да. но я и, и в нем уже работал как сотрудник, вот и после этого э, уже я стал владельцем ресторана. Вот, а -а -а -а. То есть ты приехал сюда, пошел работать сюда наемным сотрудником, потом хозяин его продавал и ты его выкупил или что? Да, да, да, да. Но это не случилось все так сразу, это было на пути несколько трех лет, потому что я уже я в Португалии шесть лет. Вот, в ресторане я уже владелец три года. Uh -huh. То есть на протяжении трех лет... Ты работал наемным сотрудником? Не совсем, не совсем. Давай тогда я расскажу. Я приехал в Португалию, мне было почти 18 лет. После лета как раз закончил школу и решил выехать из Украины. Мне всегда было интересно пожить в другой стране. Какие-то новые приключения, новые возможности. Ну, и у тебя мама здесь была? Да, да. Но я раньше хотел в Чехию выехать. У меня есть тетя в Чехии, я туда много раз ездил, потом я начал учить язык и готовился к тому, чтобы переехать в Прагу, там начать учиться. Вот. У меня даже девушка-чешка была в Праге. Прикольно. Да. Но как бы это жизнь и планы меняются. И потом вышло так, что я решил в Португалию приехать, потому что до 18 лет, если сюда приезжаешь и у тебя кто-то из родителей живет, ты можешь получить вид на жительство легко. Вот, я решил воспользоваться ты возможностью и думаю... Меня раньше не интересовало особо Португалию, не знаю, почему. Это было где-то так далеко, и я особо ничего не знал о Португалии. Вот, ну, как бы, 17 лет тоже э, не знаешь много о мире. Ну да, да. да. Но... Ну, и плюс ты с Львовской области, вся Львовская область, ну или почти вся, она ездит в Польшу регулярно, да, да, да. Чехия близко. Да. И я сюда приехал. И где-то на протяжении полугода я просто здесь как бы жил, где-то немножко путешествовал, поехал к другу в Италию, сделал тур по Европе, вот, как бы адаптировался к новой жизни в Европе. После вот. школы? Да, после школы. Красавчик. Потом начал понемножку язык учить. Сначала для меня это было немножко трудно, вот, адаптироваться, но потом я начал уже слушать больше язык и начинать учить. Это как? Ну, типа в кафе или в... Ну, я гулял, я, я, я, да, я гулял, вот, познакомился тоже с русскими ребятами здесь в городе, вот, я с ними гулял, и они гуляют с португальцами, ага. поэтому... португалоязычная? Да, да, угу. да, и все они на португальском, поэтому понятно, я, понятно. Вот, я стоял с ними, они немножко говорили на английском, потом опять переключались на португальский, я стоял, мне некомфортно было, это как больше мотивации было для меня выучить язык потому что куда не пойду, нужен язык. Да? Да. Ну, здесь можно жить с английским языком без проблем тоже, но это не для меня. Я люблю как бы вникнуть в культуру страны, где я живу, и быть более-менее на одном уровне с местными жителями. Молодец. Поэтому потом я пошел на курс португальского языка. Здесь как бы, ну, государство, они дают курсы бесплатные на три месяца. Начал ходить, ходить на курсы, и в то же время нашел работу на пляже, э, на пляже в баре, вот, э, достаточно известный бар здесь на пляже, и там владельцы, это Португал, и женщина из, э, э, ну, наша, я ну, начал там работать, и в то же время ходил на курсы, то есть до обеда я учился, а потом шел на работу, там был до вечера, и это был э, очень сильный буст для моего э, как португальского. бы португальского и вообще адаптироваться. Я после лета работы с португальцами э, в этом всем амбиенте, где э, ну, люди тусят, гуляют. Это ну, совсем по-другому. То есть ты понимал вот эти шутки и разговоры португальцев, да? начал да? более адаптироваться, да, да. И тоже начал с кем-то знакомиться, э, с людьми где-то. После... Девушку португалку завел? Девушку не завел, ну как-то не знаю, прям чтобы сложились какие-то отношения, такого не было. Были просто ну, какие-то знакомства, там гуляли и так далее, но чтобы прям встречаться здесь с кем-то, такого не было. Ну и что дальше? Вот ты да, прошел курсы, да, значит, работал да, летом? Да, это было лето, и в тот же период я думаю, так, ну нужно идти учиться, как бы. Куда-то в университет? Да, да, да, угу. я хотела учиться Ну да, а, то же после школы Да, я после школы думаю, нужно как-то дальше продвигаться, как бы есть амбиции И я начал искать университеты, ну, там постоянно сидел в компьютере, искала Ну тут рядом, Каимбра а, Нет, нет, и у меня такие замашки, что для меня должно быть лучшее место, лучшее место, куда я могу попасть вот. В смысле Лиссабон, Порту или Лондон? Да, ну в Португалии, Португалии, а, потому понял. что у меня резиденция португальская, понял, э, понял, я не мог выехать. Я, окей. кстати, думал, это был мой план приехать в Португалию, получить резиденцию и свалить в Чехию, но <laughs> потом мне сказали, что нет, чувак, ты, тебе нужно быть здесь в Португалии. И получить гражданство. Да, да, да. Я такой, ну а окей. А потом? Думаю, Останусь в Португалии, посмотрю, как будет. Если не понравится, всегда есть возможность уехать. Куда? Домой? Да, домой или в другое место. Я могу спокойно сесть и поехать в другую страну. Для меня это не проблема. Как ну, бы... Проблема с документами. И да, с документами. Но есть как бы страны, куда можно выехать, в принципе, даже украинцам без, без особых проблем. проблем да? Да. Окей. Ну, ну вот. и что ты выбрал? Я выбрал в Лиссабоне университет называется Католика Лиссабон Бизнес Скул. Вот, это считается лучший uh, университет по экономике и менеджменте uh, в Португалии и один из лучших в Европе. Uh -huh. Я туда подал документы, сдал тесты, uh, потом сдал uh, еще английский, потому что я пошел на факультет на английском языке. Uh -huh. Я тогда вот сколько... Даже года не было, что я был в Португалии, и, ну, мой португальский далеко не на уровне чтобы идти учиться uh -huh. ну, uh -huh. у меня к счастью был хороший э, уровень английского вот я еще летом готовился много и для поступления да да я поехал в украину э, сдал э, тест э, английского языка елс это или да, Toful, да, да да да да я кстати не помню потому что я вроде хотел елс сдавать но когда я был в украине тогда когда я приезжала э, одной ну, еще права себе сделала. Вот, когда я приезжал, там был только TOEFL. Mm -hmm. Короче, какой-то тест я сдал, no. подал все документы, сделал все переводы, все заверения. Мне нужно было сюда, в школу ходить, ну, приходить, чтобы мне перевели мой школьный аттестат, аттестат, да. аттестат на португальский, я сделал этот аттестат, потом сделал все переводы, апостили много документов. Ну, в общем, пачка документов да, целый, Да, еще вакцины нужно было делать. Так, ну это кто захочет поступать, да, И, да, идите такой... читайте, в общем, вот, на сайт вот, да. Ну, да. ну, возможно, возможно, как бы не прям так тяжело. Вот. И после Украины, ну, после украинской школы, ты можешь напрямую поступить в католику, правильно? Да, да. Бизнес-школу университета католики, так. который один из лучших в Лиссабоне, в Португалии. Да, и, и один и из лучших в Европе. Один из лучших в вот. Вот. И, Ну, это было на международный факультет. Понятно, то есть на он... английском языке. Да, на английском языке. То есть, я не знаю, наверное, если на португальский факультет, нужно будет тест португальского, то есть, ну, не будет легко поступить. Но если у ребят хороший английский, так что это еще раз мотивация учить всем, всем, всем учить английский, потому что вы можете выехать в любую страну и без проблем поступить в университет и учиться. И жить тут легально. Да, да, да. А потом открыть свой бар и развиваться, правильно? Конечно, конечно. Давай. Красава. Красава. Так ты поступил и учился? Да, я поступил и даже, скажу больше, я получил стопроцентную стипендию. Красавчик. Да. То есть я получил стипендию. И сколько ты учился там? Вот, э, в этом дело, что я проучился там год, mm -hmm. вот, год, ну, потому что я такой со своими странностями не всегда могу объяснить, почему я что-то что делаю. То есть ты бросил учебу? Да, да. Я, я, как я... Марк Цукерман? Как Билл Гейтс? Возможно, возможно. Ну, посмотрим, что будет впереди, пока я еще не достиг чего-то такого особенного. Но тебе 23 года да да в общем впереди еще да так что думаю все что-то покажу а почему вот, вот все-таки одна-две причины а, я скажу так когда я начал учиться ну вот вообще для меня было представление бизнес скул да. это где учат как бизнесу как зарабатывать да, деньги. Да, да. вот понятно тоже первый год они прям не вникают там дальше может интереснее но все равно у меня не всегда хватает как бы, ну, терпения. выдержки, терпения, хочется побыстрее, чтобы события развивались, да, да, я да. ищу разные пути, как это ускорить. Вот. А там теория была, да? Да, там теория, ну, интересно было, очень... этот год, что я прожил в Лиссабоне, был из самых насыщенных как бы, ну, за все время, что я здесь, наверное, в Португалии, потому что я признакомился с сотнями людей кучу из, разных стран. из разных стран, из Португалии, из разных сфер жизни. Очень много, в общем, много ты не Нет, я с радостью. Даже бы вернулся, но не знаю, посмотрим еще. Ну, потому У что... тебя уже свой бизнес и уже своя школа, правильно? Я да, в смысле, да. что уже свой бизнес, конечно. в котором ты учишься вот конечно. на практике? Каждый день ты учишься, правильно? Да, да. Все равно были некоторые моменты, которые мне бы помогли, я думаю, в бизнесе, если бы я это прошел, только на тот момент у меня мне не хотелось отдавать три года на эту всю теорию. У меня была мотивация как бы ну, зарабатывать деньги. Я люблю комфортно жить и ну, не переживать, что мне там не хватает на что-то такое. Я там не говорю, что это там прям особенные, как бы ну, бытовые вещи. Я люблю жить в комфорте, поэтому Point. эта жизнь студ... бедного студента мне не особо по не было. И еще один такой нюанс, как бы потому что это лучшая бизнес школа в Португалии. Там учились ребята, как бы ну, из лучших семей. Mm -hmm от разных известных людей очень хорошо материально забеспечены обеспечены да ну ребята отличные я завел много друзей но мне, честно, было некомфортно В этом обществе, находиться, потому что, я не был, как бы, такого уровня финансового, Ну, как бы, по голове мы отлично общались, как бы, не было разницы в общении Но сам этот факт меня... Смущал Да, меня смущало, и мне хотелось, как бы, ускорить, я знал, что я буду работать, стараться, и у меня тоже все будет просто я из простой семьи, Средний и, ну, у меня такого нет, но в будущем все будет. Mm -hmm. Вот, но все равно хотелось, когда это ускорить, а там, не знаю, через сколько лет, и, и вот это учиться, и так далее, поэтому... И, в общем, ты принял решение закончить это и вернуться а, сюда. Я э, за этот год в Лиссабоне э, участвовал в очень многих, э, там, стартапах э, и так далее, пробовал что-то запустить, э, что-то открыть. Серьезно? Да, а да. А как? Вот ты студент у тебя у тебя там общежитие, или ты снимаешь комнату, что ты делал для того, чтобы... Да, да, значит, ну, в самом университете я со всеми перезнакомился, там сразу, сразу как первый день я начал знакомиться, интересоваться, вот мне было интересно. Студенты, преподаватели? Да, кто? да, это, это все. Потом я пошел в интернет и начал искать, что как бы вообще в Лиссабоне происходит, э, что интересного, и увидел там разные... Э, Типа как тусовки, там стартапов mm -hmm. есть, э, типа IT-тусовки, э, разные эти как, подожди, я запутался. Это называется метап А? метап да да, да, да, да. Вот. Например, на Маркишпумбал, там mm -hmm. в отеле был, назывался брейк Вот, я туда ходил, да, туда ходил несколько раз. Ну, и... они регулярные, эти встречи для предпринимателей, для да, людей, да, которые да. могут обмениваться идеями. Ой, вот и, ну, может быть, вот так и рождаются стартапы. То есть ты искал это, да? Да, да, я, я искал такие события, потому что я знал, что я там смогу познакомиться с людьми, и что-то может и получится. И так и, ну, так и было, я знакомился с очень многими людьми, мы ходили потом на другие, мероприятия, да, и что-то начинали, какие-то идеи, потом мы с этими идеями бегали по всему городу, что-то пробовали. Ну, в общем, там, искали. Да, и искали каких-то там инвесторов и так далее, там на веб-саммит ходили, там красавчики, знакомились красавчики. с разными людьми, вот. Э, ну, как бы это жизнь, ну, это нормально, что не всегда все получается, да, и как бы за этот год э, особо толком ничего и не получилось, но в то же время я ни грамма не жалею, потому что я э, получил очень много опыта. Ну и это интересный год был. Это интересный год, год. и как бы даже ну, в том, как я этот путь прошел, я уже ну, много знаю теперь и это в любом случае стоит стоит пробовать. Как бы, если бы я ничего не делал, это было бы было намного хуже. Ну, да. Я жалел больше. Конечно. Вот. Ну вот этот прошел и я э, как бы, ну, ничего особо не получилось, я думаю, так, это, я сейчас приеду до э, да, домой на какое-то время, здесь э, пора, поработаю, вот, э, ну, буду что-то ну, зарабатывать, потому что я люблю ну, быть самостоятельным, я не собирался у родителей деньги просить. Но этот, этот год все равно жил за счет родителей? Ну, я жил, я жил в доме родителей, но... Когда... Не, я имею в виду год, который ты прожил в Лиссабоне. Да, да, да, э, да. Родители мне помогали, но ну, я накопил какие-то деньги, э -э, когда работал летом, перед тем, как поступать, но, конечно, родители мне помогали, потому что я э -э, в Лиссабоне ну, не работал нигде, и вот говорю, этот факт меня напрягал, потому что я чувствовал ответственность, э -э, как бы... За, за учебу что они вот, мне помогают значит я должен я ответственный чтобы все хорошо было на учебе и не хотел никого расстраивать это мне не нравилось поэтому я хотел быть самостоятельным и потом сам принимать решения, сам ошибаться и как бы ну, нести ответственность там, перед родителями только перед собой я очень слушаю свою, интуицию свою вот если нам не говорить я... Могу делать такие вещи, что не все понимают, почему я это делаю. Но я уверен, что э, так будет лучше для меня. Супер. Вот. Значит, Ты приехал я, сюда? Я приехал сюда после Лиссабона, после учебы, и начал жить, э, работать. Э, то есть я, Ты устроился в этот бар работать? Да, я сначала устроился вот в бар, где я работал раньше. Но, да, но этот владелец имел еще и ресторан, то есть этот ресторан. Окей. И вот я, этот. Да, и вот этот именно. И я после лета, когда отработал в баре, и они закрыли бар на зиму, потому что он только летом открыт. Меня принаправили сюда, и я начал здесь работать. Вот. Я начал работать, и очень близко был к шефу, у нас были очень хорошие, ну, есть очень хорошие отношения. Я всегда его расспрашивал, потому что я оценивал этот момент, когда я здесь работал, как опыт. То есть ты работал здесь официантом? Да. Работал, работал, работал, но ты понимал, что это временный твой статус. Да. Я находился в близких отношениях с шефом, вот, и, и я понимал, что он э, собирается э, как бы, уходить из этого ресторана, оставлять этот бизнес, потому что у него два бизнеса было, и ему уже э, по 60 лет, и он хотел более спокойной жизни, и думал о продаже ресторана. Как я мог тогда все это все провернуть я не знал в смысле ты приходишь и ты узнаешь что он хочет продать этот ресторан тебе 20 лет да у тебя ну из денег не знаю ну пять тысяч не знаю сколько ты мог отложить да да где-то даже ну где-то меньше даже был районе этот стоит сколько это центральная одна из центральных улиц правильно да да сколько он стоит вот достаточно достаточно много да да ну я я уже все заплатил и как ты договорился вот тогда начался очень интересный момент, который, как бы, ну, по-любому отложился у меня в голове, когда я загорелся очень сильно этой идеей, я знал, что все получится. Ты был уверен, что ты сможешь его развивать и удерживать и управлять людьми? Да, да, да, потому что у меня уже, я работал где-то почти год, Почти год в этом ресторане, когда переехал после Лиссабона, и у меня было очень много опыта, потому что я постоянно развивался и спрашивал у шефа, что и как, как процессы работают. Я хотел по максимуму вытянуть за это время, потому что у человека огромный опыт, у него были э, очень крутые заведения здесь, в этом же городе который он продал, и у человека огромный опыт. Он португалец? Он португалец, Понял. да. он э, Короче, жил... ты у него учился. Да, я учился, он э, как бы стал моим ментором. Вот. вот это то, что очень надо. Да, это, кстати, одна из вещей, которая мне очень помогла и продолжает помогать, потому что все это время он продолжает э, быть моим хорошим другом и ментором, и я ему благодарен за много Тебе 23, ему 60. Да. Да. Супер. У меня очень хорошие отношения как бы, с старшими людьми, потому что у них много опыта, и мне всегда интересно общаться с людьми, которые старше меня, потому что я могу чему-то научиться. Mm. Вот. И значит, я с ним... В общем, ты выкупаешь этот трестик? Да, да. Всеми путями старался оттуда, оттуда, оттуда, там кредиты. Я не переживал, что вдруг не получится, потому что мне на тот момент было сколько... 20. 20 лет, 20 лет мне было, и я э, знал, что даже если я э, прогорю какое-то время мне понадобится, чтобы работать и платить, там выплачивать кредит и так далее, но когда это закончится, я пробую еще раз, поэтому я думаю, стоит и стоит попробовать. процентов Так вышло, что мне получилось с ним договориться, который какую-то часть я там, э, нашел, взял кредиты, э, ему выплатил, за другую часть мы договорились, что я э, за частями первый год буду отдавать. частями отдавать, но как бы всегда есть пути, нужно разговаривать, договариваться, главное, что есть желание. Ну не только желание, видишь, у тебя был уже опыт, да. то есть ты понимал, что ты сможешь этим управлять, просто желания недостаточно. Конечно, конечно. Этот человек, ну, мой, мой бывший шеф. Э, Давай его назовем. А, Педро. Сеньор, да, Педро. сеньор Педро. Видел, что мне нравится э это все, эта вся работа, что мне все очень интересно, что я уже э все знаю в этом ресторане и он хотел, чтобы именно я здесь остался. Поэтому он мне пошел навстречу и помог это все организовать как бы, ну, может, Если бы это был другой случай, если бы я просто пошел, подошел к какому-то левому, левому человеку и сказал, что я хочу купить, он бы на такие уступки не пошел. Но ну, да, да. Педро мне очень помог, и поэтому все получилось, Супер. и я, я начал работать. Ну, вот. Ресторан работал так же, как и до того, как он был продан тебе, правильно или нет? Или ты что-то поменял? Э, да, да. Я всегда прислушивался к тому, что он... И его жена Оксана говорит, я первый год как бы следовал тому, что они мне советовали, поэтому я ничего не менял. За год времени, когда я уже здесь как бы полностью обосновался, я уже начал видеть, ага, там могу то поменять, там могу то. Но я делал какие-то маленькие вещи, ну, как более здесь по ресторану, но ну, не в самой бизнес-модели. Вот, а потом начал что-то понемножку менять, и как бы сейчас я уже чувствую, что это э, именно мой бизнес, потому что я много э, как бы перестроил его под модель, как я вижу, ресторан и и должен, должен работать. Я продолжаю это делать, я еще не могу назвать этот проект за, законченным, потому что у меня есть видение, как его Он еще да, да? довести э, к такому уровню. Думаю, мне где-то еще нужен год. И я тогда его полностью э, доведу до того, как я хочу. И тогда можно будет приключаться на другие проекты. То есть идея Потом... открывать еще рестораны или э, ну, искать какие-то новые идеи? Я, в принципе, бы пошел бы в другие ниши. Вот. Но в ресторанном бизнесе у меня уже очень много опыта. Потому что я, ну, кроме того, что в своем я продолжаю учиться и смотреть разные интервью, вот я люблю смотреть интервью даже наших украинских рестораторов, у ребят очень крутые проекты и в Украине и за границей, и меня это мотивирует, потому что мой ресторан, в принципе, уже на хорошем уровне, это как бы не простое кафе там где мало работы, он уже есть какой-то уровень. Но я знаю, что есть еще уровни ресторанов, там где э, ну, совсем со ну, да. все по-другому, и меня это мотивирует, потому что я хочу э, большего. За эти три года, что бы ты выделил э, в ресторанном бизнесе? из самого сложного вот сложнее всего например отношения с поставщиками потому что они постоянно не привозят вовремя ну, вообще в португалии очень интересно вести бизнес в плане того что э, их менталитет отличается они очень спокойные размеренные кто кто? у тебя По... клиенты португальцы или кто ну, я, я говорю вообще о, о бизнесе и как бы, самой о самой португалии вот, если у тебя бизнес находится в Португалии, то есть ты должен то быть. У тебя будет размеренный бизнес. Да, ты должен быть готов к тому, что тебе нужно будет постоянно ждать или там даже вот этих поставщиков ну. Я все равно стараюсь выстроить это в... Ну, если ты вот мяту да. заказываешь, ты же не можешь ждать ее неделю, она должна быть свежая, значит, она должна быть вовремя привезена. Да не, ну, ее привезут свежие всегда, только вопросы или сегодня, или завтра, ага. или что-то у них там накрылось, могут даже не предупредить. Это все тоже выстраиваться со временем, но вначале немножко тяжело включиться в их этот менталитет, что, например, если у нас что-то поломалось или так далее, все эти службы могут занять несколько дней, чтобы разогреть ну, холодильник поломался, тебе надо завтра уже, чтобы он работал. Да, да, это скорее всего так не будет. Да? всего так не будет. Да, если у тебя есть какие-то э знакомые, э там контакты, то возможно тебе помогут и быстрее приедут. Но обычно это так работает я знаю у меня у ребят тоже знакомых из ресторанов когда какие-то проблемы бывало что нужно было закрыть ресторан потому что да особенно на выходных То есть ты теряешь выручку потому что да потому что не, не, может не, при... можно, не можешь найти какую-то там техника у тебя у тебя там гриль поломался и никто тебя не придет потому что сегодня там суббота или воскресенье ну, да. или уже или уже вечер там они уже закончили ну, работу. И то, то есть ты готов платить там в три раза больше? Готов, но все готов. Равно не Нет, они не приедут. Они работают э, э, вот сколько нужно, а все остальное время они отдыхают и э, Понял. Как бы у них такой интерес. Что с персоналом? Мне кажется, что самая большая проблема это персонал. Вот я к, к этому увел. Вот говорю, все остальное это так, более менее и можно привыкнуть. Но персонал это то, что реально нужно учиться и совершенствоваться, чтобы уметь э, лидировать с, с персоналом и чтобы сервис был на отличном уровне. Для меня очень важно, чтобы у нас был отличный сервис, чтобы клиенты выходили э, все довольны и э, по скорости выдачи еды и по самому э, сервису общения официант-клиент. Э, все процессы должны быть э, на хорошем уровне персонал в основном португальцы или нет uh, uh, у нас кстати очень интересно у нас супер uh, мультинациональная команда да <свист> uh, uh, то есть у нас uh, uh, я где-то считал uh, вот за это время что я здесь uh, uh, нахожусь uh -huh. работал где-то 10 национальностей uh -huh. данным... ну, сейчас конкретно вот сколько людей и сколько национальностей? Uh, ну, uh, сейчас у нас uh, летом uh, было где-то до, до 15 человек вот ну не работали все в одно и то же время ну, потом по, по да ну да, в то, в одно и то же время у нас доходило где-то до 11 человек вот это это летом а сейчас уже у нас сезон прошел и у нас где-то работает 8 человек по, по 4 на каждую на каждую смену на выходных там мы зовем больше людей тоже зависит от работы потому что фигейера имеет свой специфический как бы, стиль работы ну рестораны день можешь лучше работать другой день э, меньше и ты не знаешь почему потому что ну го город так работает ага. Да. То есть ты никогда не угадаешь, когда нужно больше персонала, да? Да, да, но ну, мы уже, у нас опыт есть, поэтому э, мы уже адаптировались, и ребята у нас... Так кто эти ребята? Ну, это не португальцы или португальцы? Это, это португальцы. Ну, обычно на, те, кто работает напрямую с клиентом, э, это португальцы. Понял. Да, потому что, ну, как ну, бы... наши ребята работают у тебя? Э, наша работ... Э, наши у меня работала девочка э, в, на кухне. В этом году. Понял. Вот, ну... Просто многие наши предприниматели, которые приезжают сюда и открывают свой бизнес, э, они говорят, ну, нам, нам проще работать с нашими, потому что ты можешь объяснить, и ты лучше понимаешь э, его, и знаешь, как с ним э, работать, и как управлять. Я скажу такую вещь, не знаю, mm -hmm. <laughs> это, это хорошо говорить, правильно или неправильно, но мне бывший э, шеф порекомендовал, э, говорит, э, Андрей, давайте лучше не будешь нанимать там, русских украинских ребят, потому что ну, послушай мой совет ты не хочешь как бы, сделать мажень ты не хочешь выглядеть да, ты клиентом. не хочешь выглядеть как типа русское кафе да, да, так, да. где португальцы себя будут некомфортно чувствовать, тем более мы находимся в маленьком городе относительно и как бы... но тебя-то он нанял мне то того нанял, да. Ну да. вот, и не переживал, да. что будет выглядеть как русское кафе. Да, но все равно, например, э -э мы не могли говорить на русском э напротив клиентов. Ну, это, конечно. Это ну, -э было запрещено. Да, если, например, человек, который э ну, отлично говорит на португальском, э -э тогда, наверное, да. Ну, как бы на данный момент мне всегда получалось понимать э э португальцев и, и из других стран, и у меня особо проблем не было. Ну вот ты любишь жить комфортно, да, ты сказал? Да. Сейчас ты живешь комфортно? Да, да. Сколько нужно на жизнь, на комфортную жизнь в Фигере? Я вообще скажу так, я э, особо не трачу э, деньги, у <coughs> меня нет прям особо э, завышенных потребностей, да, когда я там куда-то еду отдыхать, я, ну, я э, Могу выбирать вот, всегда лучшие места, ну, э, а так в повседневной жизни, когда работа, дом, работа, я особо, особо не, не, трач. не трачу, особо не трачу. Ну, тем более ты ешь здесь, да? <laughs> да, да. Ну, э. на жилье, окей, давай, это львиная доля семейного бюджета уходит на жилье. Сколько здесь стоит Т2, например, арендовать? Знаешь? На, на Фигерии, ну, я, я особо не знаю, мне кажется, где-то от от 500 евро. Uh -huh. вот. ну, просто, ну, у нас своя квартира, а, да, поэтому ты продолжаешь жить с родителями. Да, я продолжаю на данный момент жить с родителями, потому что я вот последние три года очень много работаю, я как бы домой прихожу только поспать, я весь день нахожусь на улице. Пока прям такого вопроса острова с жильем э, не было, но понятно. конечно я, э, потому что я самостоятельный, э, мне это ну, не особо прям нравится, жить с родителями. Я хочу жить... Ну, в общем-то, это комфортно и нормально. Просто ну, сейчас такой период. Вот. Я параллельно ищу какие-то возможности, думаю, какой то недвижимость купить. Вот. Хочу купить и, ну, для себя, чтобы жить отдельно. Вот. И какую-то недвижимость там, на сдачу, потому что uh -huh. здесь в Пигере есть хорошие возможности сдавать жилье в аренду. В смысле, вот. покупать и сдавать его? Да, да, да. Например, можешь привести пример. Ну вот у нас будут смотреть люди, у которых есть 100-200 тысяч евро. Да, и да. они хотят их инвестировать в Португалию. Можно, например, фигер это туристический город. Угу. Вот, он летом полон туристов, которые ищут, где остановиться. Вот, и очень много людей здесь сдают дом посуточно летом. Ну, а... Сколько нужно денег, чтобы инвестировать в такое жилье? Это от 100 тысяч. Можно здесь отличную квартиру купить вот, для сдачи. И со временем она выплатится. И как бы даже если кто-то из наших ребят здесь купит квартиру, и будет ее просто сдавать, всегда можно найти человека, который будет ее там сдавать, даже ключи они могут ну Airbnb, да да да э, будет коттеджировать, а они, например, живут там в Украине, в России да. и смотрят. кто там будет управлять при, да, мог любой момент приехать э, здесь отдыхать, потом уехать и она будет постоянно как бы себя купать. Ты такой амбициозный, вот ты уже хочешь, давай, давай, давай, да. а вот ты, ну ты же официантом работал, правильно? Да, да, да. Ну, и, вот. Да, именно. Я знал, как бы, что это, ну, как бы часть моего пути. Я не переживал, что вот как я вот сейчас там учился э, в лучшей в конторе, бизнес школе, вот да, школы. а потом верну, приехал в этот город и типа здесь официантом работаю. Я знал, что ну, нужно время, чтобы чего-то достичь. И вот я думаю, буду работать, откладывать какие-то деньги, чтобы что-то может запустить, вот, и, и посмотрим. Ну, я всегда развивался, что-то учил, читал. Как бы я, ну, свое время зря не терял, когда да. здесь а жил что читал? М? Что читал? Я читаю разную литературу о саморазвитии, вот, мне это интересно, и, а. там изучаю разные сферы, там, IT и так далее, там, бизнес это все мне интересно, как бы, ну, я считаю, что нужно постоянно развиваться, что-то учить, вот, как бы, Слушай, знание а как ты такой, ну, подожди, еще раз, тебе 23 года Да Ты закончил школу, переехал в Португалию, то есть обычно ребятам нужен какой-то там, ну, толчок для того, чтобы пойти по этому пути Может быть, попасть в такую, попасть в такую среду, чтобы он видел, ага, тут стартаперы, тут предприниматели, то есть надо что-то учить, развиваться, куда-то идти Ну, кто ты такой взялся? Не знаю, у меня это, мне кажется, заложено, что-то такое есть, возможно, что меня постоянно двигает вперед, вперед, и я не могу остановиться.